Ваше Отца и Семьи Семьи Дорогие братья и сестры, всех вас поздравляю с Днем Воскресного. Маленькая Пасха наша, и сегодня не просто Воскресный день, сегодня у нас первая неделя Великого Поста, которая традиционно у нас воспоминает торжество православия. Что за праздник такой, чем, что удивительно. Мы с вами православны. Православие ну, по-разному объясняет нам смысл один. Правильно славит Бога. От чего православие? Право, то есть правильно. То есть за две лет, сколько существует христианство, мы не отошли от веры. Какая она была, так она остается. Мы не добавляем никаких новшеств. Вот в чем отличие православной конфессии от каких бы то других инославных. Кроме всего прочего, мы не спешим дегматизировать -то. Мало того, догмат, если церковь догматизирует она что-то, только в том случае, когда в этом есть острая необходимость. Есть вещи, которые не догматизированы церковью официально, но они общепризнаны, и, и ни к чему было бы разглашать их догматы Православная вера – это та вера, которая ведет нас к спасению. Ни в чем уном спасения быть не может. Сейчас очень много появилось различных умников, которые заявляют, ну, главное, Бога верить, как в Христа же верить. Нет, есть разница, большая разница. И самая главная разница, что если мы так скажем, то мы просто-напросто плюнем в сторону святых отцов, которые жизнь отдали за православную веру, за то, чтобы мы могли сейчас э, иметь то, что мы имеем. Православная вера – это та, которая ведет к нас к спасению ни в каком ином э, варианте. Христианство спасение быть не может. Церковь может быть только одна, не бывает множества церквей. Это одна церковь является православной церковью. Есть по местные церкви, но все мы являемся одной единой церковью православной. У нас нет одного правителя, который бы правил, потому что глава церкви у нас Христос, и никого другого у нас нет во главе церкви. Церковь управляется собором нашим, то есть собором управляется. И кроме всего прочего, э, воспоминается этот день еще и потому, что э, те отцы, которые э, в первые века христианства э, несли тяжкое бремя на своих плечах, они сохранили христианство, и мы вспоминаем Мы вспоминаем, оказываем им уважение и просим их предстательства перед Богом. У нас вот по окончании другие будут специальный молебен традиционный, который совершается у нас в торжество православия. Там специальные прошения. Вообще особенные. раз в год такой молебен совершается. Церковь превозносит, совершает такой молебен. И в этом молебне есть специальные прошения, которые прославляют этих отцов, которые церковь нашу выделяем из общего ряда. Потому что являться православным, это не значит просто носить крестик. Это значит исповедовать веру в своей жизни. Но, к сожалению, у нас происходит э, не совсем так, как э, должно быть. Почему? Что я имею в виду? Ну, если бы было так все правильно, сейчас бы в храме не было стоять. Сегодня очень важный день. На улице нет, не было бы стоять на приходской территории, потому что кругом у нас дома, живут люди, селения, соседние, у которых нет храма, все бы пришли сюда, и места бы не хватило всем. Но мы свободно здесь стоим в храме. Да, у нас пришло больше, чем обычно, значительно, но тем не менее мы все помещаемся, нам всем хватает места. Почему это происходит? Почему так не было в первые веках христианства, когда было гонима церковь, когда уничтожали физические христиан, они тяжкие пытки терпели, но не отказывались от веры. Потому что сама жизнь христианина, она показывала о то, том, какое, какое есть христианство, какой есть Христос. Если мы, выходя из храма, будем оставаться христианами, то в конечном итоге храм наполнится. Но мы, нередко выходя из храма, мы снимаем платочек женщины, снимает платочек, и э, как бы так вот, ну, вот здесь вот Бог остался в храме, а там его как бы и нет. Ругались с соседями, продолжают ругаться. Обидели нас в два раза больше обиды не несело. Хотя, чего бы стоило вспомнить, что Господь воздаст. Не нужно держать в себе обед, нужно помолиться за обидчика, ибо обидчик нам помогает смириться. Обидчик нам помогает э, вспомнить о Боге, но мы не помним о Боге, помним только о своей гордости, поэтому отвечаем. Если бы мы относились э, э, к людям так, как э, заповедовал нам Христос относиться, то те люди, которые сейчас в храм не ходят, они бы тоже наполняли храм. Но э, мы забываем об этом, к сожалению. Забываем о том, как нам подобает себя вести. Забываем о том, что христианин это не только то, что посетил храм. Христианину нужно оставаться и на работе, и в семье, где бы ни находился. Проходя мимо храма, все ли из нас, здесь стоящие, осеняют себя крестным знаменем Или так оглядывается по сторонам. Никто не смотрит там. И мимо идут. Заходя, скажем, в какое-то заведение, вкусить пищи, неком, на обед, например, тот с работы заходит. Все ли читают молитвы. Хотя бы кратко, или просто осенний крестным крестному знамени свою пищу благословить стол, перекреститься и сесть, хотя бы это делают все. Я уверен, что большинство этого не делает. Почему? Как-то мы думаем о том, что кто-то со стороны на нас посмотрит. А ведь это и есть исповедование веры. Господь сказал, кто постыдится меня, того и я постыжусь век предыдущий. если мы исповедовать веру будем постоянно как отцы исповедовали, сохранили для нас православие, то, соответственно, мы явимся благим примером, так же, как в первые века христиане являлись для нехристиан. Почему церковь росла и множилась? Именно потому, что был плохой пример. Потому что христиане, христианами оставались не только в храме, а тогда храма были это помпах различных, дома прятались христиане. Но выходя из такого храма после богослужения, они продолжали оставаться христианами во всем. Безусловно, можно сказать, что кто-то, может быть, где-то ошибался, что-то не так делал, Мы все люди, мы не совершенны. Но было стремление жить по-христиански, постоянно помнить о том, что мы христиане. Чего нам можно, а чего нельзя. И главным аргументом было всегда заповедь Христова, а не какой-то там э, здравый смысл или чего-то, чем-то, мы можем оправдать что угодно, что мы делаем. Мы для себя всегда такие очень сильные и мощные адвокаты, вот, а для других очень строгие прокуроры. Если мы нести будем православие дальше так, как мы сейчас несем, нас еще меньше здесь будет. Мы приводим детей в храм. Не очень-то вижу сегодня детей в храм. А ведь дети у их есть. Если не дети, то внуки есть их тоже в храме сегодня в нашествуют по какой -то причине тоже наверное подумали ну маленький ребенок подрастет вырастет давайте пусть ребенок не моется тогда подрастет решит сам хочет моется или нет он большей частью не хочет умываться зубы чистить ему не нравится давайте пусть не чистит зубы подрастет вырастет тогда и сам решит нравится ему чистить или не нравится зубы но мы же не даем ему выбора. мы знаем что зубы чистить надо и поэтому ребенок зубы чистит мы его заставляем это делать. А вот храм, ну как-то вот вдруг он потом плохо к церкви относится, потому что мы его вот заставляем. Не будет плохо относиться, нужно навык ребенку давать, во всем нужен навык определенный. Так же как плохие привычки у нас укореняются, и добрые тоже у нас укореняются привычки. Ребенку нужно давать навык, он должен ходить в храм, его нужно приводить. А если ребенок скажет, я в школу не хочу идти, мне не нравится, тоже, наверное. Ну, вырастет сам объявится. Нужно ему образование? или нет? Нет. Вы знаете, что ему нужно. Так чем намного важнее нам э, душу свою спасти? А Господь воспитать ребенка верить, в вере и благочестии, чтобы он вырос, намного важнее. Но мы тут решаем другие аргументы природы. Без принуждений воспитания не бывает. Мы взрослые люди. Мы себя заставляем делать многие вещи. Нуждаем. на работу не хочется ездить, а надо. Денег не хватает, подработку какую-то находим, надо. Да, тяжело, да мы не выспались, но надо. Огородом надо заниматься, не хочется, но надо, занимаемся. Понуждаем, привыкли себя. Но опять же, у нас у взрослых тоже такое некое разделение. Вот что для плотского надо, мы это надо очень хорошо понимаем и делаем. А когда для духовного надо, мы немножечко тут расслабляемся, ну не так уж и надо может быть. А между тем мы имеем православие сейчас именно потому, что жившие до нас люди немножко не так относились, как мы относимся. Так давайте же, дорогие мои братья и сестры, будем помнить о том, что мы православные христиане, и наша задача не только ходить в храм. это наша просто обычная задача, это как само собой, как воздух, что мы должны быть в храме в воскресный день и в празднике. Это как само собой разумеется. Но давайте будем помнить и о том, что, выходя из храма, мы продолжаем оставаться христианами. Во всех отношениях наших, с коллегами по работе, с родственниками, близкими и с дальними, со знакомыми и с незнакомыми, нужно помнить, что мы христиане и должны вести себя подобающим образом. А Господь намерение человека уважает и помогает. Если человек уже намерение имеет, Господь уже начинает ему помогать, укрепляет его где-то под логоток поддерживать и чтобы все получилось. Богу нашему славу!